Функционально блиница Хуракан – это обычная электрическая сковорода. Выглядит немного иначе и имеет ряд дополнительных функций. Это оборудование поможет увеличить производительность вашего заведения. Блинницы бывают однопостовые с одной рабочей поверхностью и двухпостовые с двумя рабочими поверхностями. Однопостовая блиница подойдет небольшим заведениям, где блины не являются основным блюдом. А двухпостовая блиница подойдет для заведений с большим потоком посетителей или там, где блины являются основным блюдом. Блиницы имеют высокую мощность, поэтому они быстро нагреваются и легко поддерживают заданную температуру. Понять, что температура достигнута, нам поможет индикатор температуры. Жарочную поверхность нужно предварительно смазать маслом. И вылить тесто в центр. А специальным инструментом распределить тесто по всей поверхности. В ассортименте бренда Huracan представлено две модели. Их вы видите сейчас на экране. В этом сюжете я рассказал о блиницах торговой марки Huracan. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии. С вами был Дмитрий. Пользуйтесь техникой правильно